Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем отличного просмотра! Посадили мужика в тюрьму на 10 лет. Милиционер ему говорит, слушай, ну будут у тебя спрашивать, ты всем говори, что у тебя 152 статья, часть 2 -я. Мужик так и сделал. Посадили его в камеру, подходят к нему зэки. Но ну, что, какая у тебя там статья? Он 152 а они хлоп, самую лучшую койку ему, хорошей еды принесли. Они спрашивают, ну, а часть-то какая? Он вторая. Они а хлоп! Забились от него в угол, шугаются. И так прошло 10 лет. Выходит этот мужик на свободу. Подходит к этому менту и спрашивает, ну что означает-то 152 статья? А он говорит, ооо, изнасилование крупного рогатого скота. Ну, а часть-то вторая, ха, со смертельным исходом. Он <altyazement> <noise> Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.